мероприятия не разрешены. Убедительно просим вас разойтись. Напоминаю, что в случае невыполнения законных требований сотрудников милиции вы будете привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Напоминаю, что к вам может быть применена физическая сила, Использованы спецсредства. Не вынуждайте сотрудников милиции применять к вам физическую силу и использовать существенные средства. Еще раз убедительно просим вас разойтись.